Друзья, привет! Сегодня будем говорить об ограничениях в Америке, связанных с коронавирусом. Но вначале я вам расскажу, чем меня поздравило мое место работы, на котором я работаю пять лет в Америке в связи с этим пятилетним трудовым стажем. Мне подарили вот такую вот пин, как говорят американцы, как я бы сказала, такую вот фигню тут написаны буковки оджи OG. OG это наш ресторан Olive Garden. вот за пять лет я удостоилась вот вот такого я не знаю чего значка или чего это как это можно назвать ну вот как то так вообще я считаю что могли бы какой-нибудь лучший сертификат с деньгами дать они а вот такую вот фигню это уже третий мой значок первый был на год работы второй был на три года работы и вот теперь на 5 лет работы и самое интересное что мне все всегда вспоминается, когда какие-то даты такие uh, в моем рабочем uh, календаре присутствуют. Мне всегда вспоминается, как меня туда принимали на работу, и я помню, как мне менеджер говорит: Вероника, are you a long time employee, что переводится Вероника, вы uh, Планируете долго у нас работать? И я с полной уверенностью и знаю уже, как надо отвечать. Да-да-да, я вот буду у вас работать долго, очень хочу. А сама про себя думаю, боже, да я тут месяца три поработаю, и больше вы меня здесь не увидите. Но видите, как человек располагает, нет, человек предполагает, а Бог располагает. Так в моем случае и получилось. Ну, а мы с вами будем говорить про коронавирус, но в это время я вам буду показывать опять американские дороги. Поехали. Вообще, я вам хочу сказать, ребята, что все это очень печально, и я такое напряжение, или такую апатию, или депрессию вижу в американском обществе за пять лет своей жизни, в общем-то, впервые. Потому что я... Ограничения ввели в нашей Филадельфии, начиная с пятницы. И я работала в четверг, и такое было, я не знаю, какое-то подавленное настроение у моих гостей, какая-то такая грусть. Все как-то так прощались, что вот опять нас закрывают, вот опять вы себя берегите. И мне стало тоже, знаете, оно же общее состояние общества, оно передается и тебе. Причем, что я не работаю в Филадельфии, я работаю рядом с ней. И наше заведение, оно... Ой, сейчас поправлю камеру слегка. И наше заведение, оно, в общем-то, открыто. И я вам более того скажу, нам даже на руку то, что Филадельфию закрыли, потому что все гости которые ходили в наш ресторан, а он сетевой, и ходили в Филадельфию, теперь будут ездить, в общем-то, к нам, что для нас, в принципе, достаточно выгодно. Но все равно, знаете, у людей такой вот абсолютный упадок в настроении. Опять же, дети у меня ходили в Филадельфию на различные кружки, там, рисование, дзюдо... И там тоже такое впечатление, что люди прощаются на очень долгое время. Вы знаете, вот как будто в армию кого-то отправляют, и вы вот долго не сможете увидеться. Я не знаю, такое было вот общее ощущение у меня. А мы поговорим, что все-таки влечет за собой вот этот вот... Карантин, который начался в пятницу и закончится 1 января, если закончится, это хороший вопрос. Так вот, он влечет то, что вы не можете собираться... Компании более 10 человек. То есть вот сейчас у нас будет Thanksgiving Day, потом будет Christmas, это все-таки семейные американские праздники, когда люди собираются вместе, но в этом году э, вы не можете принять у себя более 10 человек. В Филадельфии, что касается бизнеса, в котором я работаю, это рестораны, там запрещено обедать внутри или ужинать внутри заведения можно ужинать только снаружи и многие заведения у которых были деньги и которые могли себе позволить сделали такие уличные как бы площадки для посетителей, в которых они там поставили лампы для, для обогрева, потому что у нас-то уже холодно, уже конец ноября, и погода стоит, ну, больше 10 градусов за последние несколько дней не поднималась. Ну и, соответственно, спортивные залы закрыты, ну и все места, где может скапливаться большое количество людей, Соответственно, ну, никаких концертов, музеев, и никакой развлекательной программы, это понятно. Плюс продолжается масочный режим, но на улице, естественно, никто в масках не ходит. А мое личное мнение, что те, кто ходит по улице в маске, ну у людей что-то не то с головой. Это вот точно. Но во все магазины вы, соответственно, должны заходить в маски. Единственное, что вот по магазинам, магазины будут открыты, но они смогут принимать не более 4 человек на тысячу square feet. Вот. Соответственно, я так понимаю, что в продуктовые магазины должны будут выстраиваться очереди. Вы, наверное, видели блоги, когда там длинная очередь стоит, потому что магазин не может уже вмещать то количество покупателей, которое мог вмещать ранее. В американском обществе такая вот опять появилась безнадежность и какая-то грусть. И грусть, соответственно, появилась у меня, потому что у меня уже такое четкое сознание того, что этот вирус стал политическим, что его используют правительства разных стран. Мне очень печально, я смотрю сейчас карты. Кадры из Германии, где люди протестуют. Я смотрю кадры из Англии. Я не сомневаюсь, что если э, ограничения в США продлятся более чем до 1 января, то в Америке тоже будут происходить различные протесты, потому что это, в общем-то, очень губительная ситуация для малого бизнеса, для частного бизнеса. А вы знаете, что в Америке до сих пор существует очень много, допустим, частных ресторанов, где работает вся семья. И племянники, и дети, и родители. И, конечно, это очень грустно. Это очень грустно, потому что корпорации опять будут наживаться, и прибыль Амазона, Волмарта, и всех остальных будет расти, а мелкие, самые интересные для меня, самые ну, такие, скажем так, индивидуальные частные бизнесы, они будут продолжать разоряться, и это грустно. Это грустно, потому что идет как это мы уходим от индивидуальности в какую-то пропасть, где все люди скоро будут ходить четко под номерами. Ну Но у меня такое ощущение. Мы уходим от индивидуальности в какое-то обезличивание, в общем-то. И это грустно. Жить становится неинтересно. Я вот, допустим, никогда не покупаю на Амазоне. И, в принципе, очень редко, когда что-то там мой муж покупает на Волмартовской площадке или eBay, Потому что я люблю ходить по магазинам. Я понимаю, что... Такие покупатели, как я, в принципе, уже отмирают, и мне от этого грустно, но я люблю ходить по магазинам, выбирать вещи, это одно из тех удовольствий, которые м -м, Америка мне предоставляет, а теперь отбирает. Я повторю, почему мне так сильно хотелось, чтобы победил Трамп. Потому что Трамп как раз заявляет о том, что мы не можем уходить на локдауны. Это губительно для бизнеса, это губительно для экономики. Поэтому, да, люди будут болеть и кто-то будет умирать, но цифры не страшны. Если вы посмотрите на рейтинг выживания, при нормальном здравоохранении... Нормальных цивилизованных странах вы увидите, что выжимаемость 99,5%. Поэтому я не вижу. Никакого смысла для таких ограничений. И, в принципе, вот я не знаю, как Филадельфия, но у нас в Каунти э, больницы пустые, мест э, много. Более того, меня в этой всей ситуации пугает другой вопрос. Это обязательная вакцинация. Я никогда не колю ни себя, ни детей против гриппа. Я два раза болела в Америке так тяжело вирусными заболеваниями, но, но тем не менее я считаю, что прививаться от гриппа не стоит. Так вот, если они ведут обязательную вакцинацию от коронавируса, я своих детей и себя колоть не буду. Но возможно такое, что детей тогда не допустят к учебе. И как мои дети будут учиться в школе, мне вообще становится непонятно. И от этого мне становится грустно, и я вот не знаю... Кто победит, Байден или Трамп? И какая теперь политика будет у американского государства? Потому что Байден, конечно, упирает на всякого рода локдаун и закрытие и тому подобное. Вот как-то так он видит борьбу с коронавирусом. А что считаете вы, ребята? Как вы считаете, работают ли карантины, работают ли локдауны? Есть ли смысл закрывать... Страны, если смысл носить маски, если смысл закрывать бизнесы, закрывать учебу и так далее. Очень интересно узнать ваше мнение, потому что мое личное мнение, что это не работает. И более того, это может быть гораздо губительнее для населения различных стран, нежели вот именно распространение, увеличение количества переболевших или больных коронавирусом. Обязательно подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Пока-пока.